Всем привет! С вами Нана Не так давно я поставил эксперимент, перевел свой травник на систему Аква Позитив. Прошел уже месяц, и я бы хотел рассказать, что произошло за это время, чего получилось добиться, а чего все еще нет. Давайте обо всем по порядку. Если не смотрели первую часть видео, то советую для начала посмотреть ее. Начнем мы с водорослей. Как вы помните из первого видео в моем аквариуме произошел дисбаланс и на него напали водоросли. Для того чтобы от них избавиться, я начал вносить углерод от аквапозитив. Согласно инструкции для избавления от водорослей необходимо вносить 20-30 мл на 100 литров воды в течение недели. Я начал вносить по 20 мл на свои 100 литров и уже на второй день после использования красные водоросли начали разоветь, что свидетельствует о их отмирании. Продолжил вносить в той же дозировке. Прошла неделя от начала эксперимента. Как мы видим, зеленый налет отступать пока что не хочет. Красных водорослей заметно подсократилось, но на их место пришли зеленые обрастания, похожие на догоню. Продолжим вносить углерод, но теперь в дозировке 5 мл на 100 литров воды и посмотрим, к чему это приведет. По растениям пока что видимых изменений в лучшую сторону не замечаю. Бокопомане чувствую себя все так же неважно, а у некоторых веточек Людвиги и Суперред начали отмирать точки роста. Также все еще не отступает зеленый налет с листьев растений. Почищу стекла в аквариуме. Также решил немного подсократить количество вносимых удобрений и в половину уменьшить количество света. Буду со временем постепенно его увеличивать. Прошла вторая неделя эксперимента. На этот раз зеленых обрастаний на стекле стало немного меньше, но их количество увеличилось на растениях. Красные водоросли догоню практически полностью исчезли из аквариума, что не может не радовать. Но меня очень сильно начала волновать Бакопа, которая становится заметно хуже, а нижние листья по прежнему отмирают. Что касается других растений, то они тронулись в рост и вроде достаточно хорошо себя чувствуют. В третьей недели меня огорчило вот таким происшествием. Нашел трупик одного из моих раков. Связываю эту смерть с систематическим внесением углерода в аквариум, в связи с чем прекращаю его внесение. Закончила четвертая неделя, а следовательно прошел месяц, как я использую систему от аквапозитив. В этот раз перед записью решил все-таки почистить стекла. К сожалению, зеленый налет так и не исчез. Не могу подобрать оптимальное внесение удобрений в аквариум, чтобы избавиться от этой проблемы. Что касается красных водорослей и догониума, они полностью исчезли, но так и не исчез зеленый налет с листьев. Растения набрали в Росте, все, кроме Бокопа и Людвиги Супер Их пока что все еще что-то не устраивает. Кстати, в первом видео говорил о том, что Амания изящная полностью остановилась в Росте и не росла уже на протяжении нескольких месяцев. Она наконец-то начала давать новые побеги. Насколько мне получилось разобраться, стагнация у нее была в связи с излишками содержания калия в аквариуме, так как ранее в аквариум дополнительно подавался калий, чего делать в астматической воде нет необходимости. Почему, я рассказывал в одном из предыдущих видео, ссылка на видео в правом верхнем углу экрана. Если подводить итоги о системе Атаква позитив, я хочу сказать следующее. С помощью углерода я полностью избавил свой аквариум от красных водорослей Эдагониума. К сожалению, не без потерь. Что касается жидких удобрений, то их использование в аквариуме полностью имеет место быть. Растения на них растут, растут достаточно неплохо. Что касается наличия ярких красок у растений, если честно, то они удовлетворили меня не полностью. На мой взгляд, раньше растения в моем аквариуме выглядели более ярко. Но как эту проблему, так и проблему с зеленым налетом я связываю в первую очередь с тем, что, на мой взгляд, за месяц мне так и не удалось добиться определения оптимальной дозировки удобрения для моего аквариума. Собственно, в связи с чем я и заканчиваю данный эксперимент. Конечно, можно и дальше стараться подбирать дозировку, и это явно получится сделать, но боюсь, что Бакопа этого не переживет. Тем более, что у меня уже есть проверенная дозировка удобрения от другой компании, которая подходит моему аквариуму. А подбирать новую дозировку у меня, к сожалению или к счастью, нет особого желания, так как в любом случае это является стрессом для всей системы и растений, а мучить я их не хочу. Поэтому, наверное, главный вывод, который можно сделать из этого эксперимента, не нужно изобретать велосипед, когда он уже у тебя есть и отлично едет. И не важно, какими удобрениями вы пользуетесь, самое главное это подобрать ту дозировку, которая подойдет именно для вашего аквариума. А если хотите узнать, как подобрать дозировку удобрений под ваш аквариум, переходите по ссылке в правом верхнем углу экрана. А на этом все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Пока.